Ну, я надеюсь, мой калькулятор сейчас не задымится. Ой, хорошо. Ой, ну все, мне уже нравится. Мне уже нравится, все. Не ну, зря я потратил полпочки своей. Ага, наши цели. Цели, которые мы хотим убить. У! Почему все стало на русском? Все было на английском, теперь стало на русском. Какого? Ладно, приколдесы. Приколдесы за Ифоренского я. Fight Demons, убийца демонов. Вот он я, красивый молодой. Здорово. Чё как? Ты куда? Это? Ты не прыгай, дурак, там высоко. Я тебя отвечаю, не прыгай, дурак, там это вы, высоко. Ну, давай. С удачи. Ну все, спину себе. А я ему говорил, дурак, не. <свык> ну. Эээ, да. -э -э, ты брось эту идею, сейчас тоже вот так упадешь на, на спину. Ну все, как здесь. Добрый вечер, мадам. Тревожный чемоданчик открыть. Давай, я понимаю. О, анимацию подвезли. Вот это вот это колоко. А, топор. Ну, топор это. Ну, топор. Топор можно рубить деревьев и врагов. И людей. Жени, здравствуй, прием. Ну он не в адеквате, он под наркотиками. Под наркотиками. Иди за мной. Иди за мной, ВБ. Кого. Хорошо, за мной иди. Вот на, видишь? На. Все, понял? Understand? Пошли. Как его звать? Его надо как-то называть. Он вообще нет. А ты чего? Чего такой? Это призрачный, призрачный гонщик. Я потерялся. Ой, еще ягодки. Сожрем, тоже нормально. Хорош, крафт. Ой, хорошо. Вот это я понимаю. Тема. А ну-ка давай. О, все, я теперь это. Индеец Лови. Как тебе? Нормально? Ты это, не потеряй ее, хорошо? Тема, да? Хорошо, вот это, вот эта индустрия мощная. Все, ты понял? Давай. Э, это, иди руби их. Ты не понял? Шуруй, шуруй. Я посмотрю, как ты без топора будешь добывать мне бревна. Мне, мне аж интересно. Я, понимаю, что Я хочу наладить контакт. Я мирный. Алло. Куда он убежал? Э, ты бревна будешь мне носить. Алло. Во, хорошо. А ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ай, хорошо. Что-то они оставили старое все-таки. Два бревна, а может три? Ой-ой-ой лови <смех> вот это я умею все вася был вася и пропал вася а вот так оно и бывает как бы со мной у меня вторая есть ну будем считать что это фрагмент искусства <смех> здорово а ты мне пойдешь рубить бревна ясно все моя хата была построена только посмейте, падлы, её сломать. Я вам... Я... Я сейчас гранату доставлю. Где моя граната? Где моя граната? Где моя граната? Где вы, падла? Лови, сволочь! Теперь бы мне... Да кто это орет? Это ты неадекватная. Умри. А не хрена я спать собираюсь уже вечер. Я не понял. А, а, выйди. Уйди. Все. Начинается вы Какой выброс? Алло, выброс начина. А я у меня нет убежища. Алло, что происходит? Где? Я хочу кушать. О, хорошо. О, отлично. Отлично. Кастрик, это я умею. Все. Ну хорош. Вообще шикарно. Вот и кастрик подошел. Теперь бы нам словить дичь. Это иди. Что с тобой? А, ты сел присесть. Вот, хорошее. Это снаряжение. Отлично, веревка. Хорошо, отлично, хорошо. Хватит жрать. Можно это просто положить себе в рюкзак? Мне же не обязательно. А, можно сожрать, а можно не жрать. Я понял. Верев, Зачем ты взял? Молодец. Все, я понял, как это убрать. Ам... Я застрял. Hell. Сейчас что-то получится, отвечаю Ща. Лу Лук, хорошо, как нам стрелы Теперь скрафтить, алло Готов... Каменная стрела. Четыре маленьких камня Какие-то листья, а это перья У меня нет перьев для, для стрел Это печально Во-первых, вс... копья отдай, паскуда Отдай копья я тебя. Да стой, падла, куда ты побежал, копья, отдай. Да х... Копьё мое забрал. Убегает, куда? Куда ты побежал? Стой, поскуда? Я копья себе крафтил, он взял их, забрал. Да какой быстрый, я не могу его догнать. Алло, копья, верни. Дурак. Куда он убежал? Неадекватный. Ты где мои копья дел? Он бежит до сих пор. Да куда ты биб? дебил Вот он ходит. Копьё моё, верни! Ой. Ой-ой-ой. А это, звоните в скорую. Давай я тебе помогу братским словом. Все. И он опять побежал. Ну ладно, пускай бежит, я в принципе на него не обижаюсь, он. Ну, у него есть немножко, ну. Да обижаться на такое, ну, не очень есть. Хорошо. Все-таки, ну, человек не. Куда ты полез? Что со мной? Давай все хорошо. Это, пошли за мной. Все, хватит бегать, пошли за мной. Куда он побежал опять? Он опять вернулся сюда. Ты где? Бля, они что же, пещеры улучшили? Там я смотрел трейлеры. Там вообще тики стрем. Ладно, пойдем потихонечку. Опа! У меня копье, если что, я вооружен и опасен. Так что, это, вы не надо. Я очень опасен. Опа. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, тут, в принципе, светло. Это классно. Вот это классно. Можно принтер просто печатать себе стрелы. Ха, хорош. А по урону они, наверное, будут меньше, чем адекватные стрелы. Но мне как-то это похори. Хорошо, спасибо за стрелы. А, а, можно забрать. О, спасибо. Что тут можно еще? К. Фляжка. Хорошо. Давай делай. Ключ карта мне нужна. У меня нету такой. Ну, тут, тут, тут прям вообще рафений такой сильный. В лесу он как-то рафений пропадает. А тут прям хорош. Хорош, хорош. Ну да ладно. У меня не хватило смазки. Сейчас добавим несы. У меня нет, что ли? Бля, у меня закончилась смазка. ⁇ пта. Я-то думал, у меня... На всю игру хватит. Оп. Не попал. Оп. Не попал. Оп. Не попал. Жаба. <с tunnels> попал. Попал. Хорошо. Серьезно, две стрелы и жаба мертва. Это синяя сумка и шкуры. Чего? Шишки. Вот это шишки. <с nelabove> Ты кто? Откуда? Жабы. Да они с деревьев что ли падают? <с <Timothy> <с <drinking> а, падла Вот это я кровоточинул. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Аптечка. Все хорошо. Отлично. Закинулся колесами, Теперь мне прекрасно на душе. Успокойся. Может тебе по башке дать нормально, чтобы ты успокоился. Вообще неадекватно. Видео закончилось, но ты можешь посмотреть мой плейлист. Попробуем. Давай. Удачи.